Животные все чувствуют, особенно боли от предательства любимых людей. Брошенные никому не нужны, они вынуждены выживать на улице. Присмотритесь к ним. Они такие добрые и красивые. Если им подарить заботу и ласку, они ответят вам тем же. И вы будете самым счастливым человеком.